Так, всем здравствуйте! Очередной наш прямой эфир. Буду отвечать на все ваши вопросы, расскажу, что мы сделали за эту неделю. И постараюсь быть для вас полезным. Если есть какие-то вопросы, задавайте, обязательно на них отвечу. Вот. Так, ну давайте начнем. Так, давайте, это, что мы установили на этой неделе. И дальше уже... Если будут вопросы, задавайте. Я буду останавливаться и отвечать на них. Так, это Карелия. Один моноблок. Держинск моноблок. Отправка АВД в Казань. Отправка АВД в Калининград. Отправка пылесосной станции в Белую Глину. Однопостов... Так, Отправка однопостовой пылесос плюс умягчитель Осмос и Осмос 250 литровый Волгоград. Отправка одного однопостовой станции плюс пылесос, плюс Осмос Сахалин. Отправка... Сухум, именно город Сухум Вот, я теперь знаю, что есть такой город Двухпоставая пылесосная станция Плюс два поста Отправка Юрга Одна пылесосная станция Отправка Пиндуши Два поста с установкой вместе АРС Плюс умягчитель И отправка продажи моноблока в Москве Вот, это все, что мы сделали Успели сделать на этой неделе Что хотел э, рассказать Ну, наверное, опять про то же Про ваших же администраторов Наверное, в первую очередь Хотел опять еще раз напомнить все-таки на самом деле, насколько быстро это решается, вот я потому что нахожусь у меня в цеху, насколько реально это быстро решается, когда администратор, парень, который или администратор, или просто человек, который, который может вообще хоть как-то разбираться в оборудовании, потому что... Есть такое, что клиенты обращаются и человек, например, ваш администратор вообще, он даже за всю свою жизнь там лампочку не вкручивал. А если человек знающий, то в принципе любую вашу задачу, которая у вас происходит там на мойке, мы можем решить буквально в течение двух минут, если у вас будет какой-нибудь не то чтобы грамотный специалист, а вообще хоть какой-нибудь маломальский, знающий, разбирающийся там, в технике или в электрике специалист. Так, ну вот мне начали отправлять вопросы наши, которые вы до этого отправили нам в форму, заполнили нашу форму. И я постараюсь на них начать отвечать. Насколько быстро окупается МСО? Насколько быстро окупается? Вот сегодня мы смотрели, например, скоро мы будем делать большую презентацию. Сегодня мы смотрели, за какое время наши клиенты окупают свою мойку самообслуживания. Но это я знаю конкретно, сколько они потратили на оборудование, которое мы им поставили. В среднем, если это Москва, в Москве есть посты, которые в день приносят, например, по 15, по 20 тысяч рублей. Это один пост приносит. Конечно, в регионах эти суммы поменьше, ну, смотря в каком месте. У нас есть кейсы, когда реально мойка находится в регионе, но она там на 20 или 30 тысячное население, одна мойка, там 2 или 3 поста, и она тоже там приносит не меньше десятки в день. Поэтому в среднем, так скажу, чтобы быть честным, в среднем оборудование окупается в течение года. Это вот Плюс-минус там, да, в течение года. У кого-то 8 месяцев, 10 месяцев. Ну, в общем, в течение года окупается. И плюс столько же денег у вас уходит на постройку самой мойки. И значит, получается, за 2 года вы окупаете все свои вложения на вашу автомойку. Это документы, это постройка, ну, все остальное. В общем, за 2 года вы все окупите. Это 100%. Это такая информация, я взял по самому максимуму, чтобы вы понимали. Это не то, чтобы там какие-то фантастические цифры, чтобы вы потом не думали, что вот там э, что-то в уши нам на, на, на залили и все. Нет, на самом деле, вот два года, я вас уверяю, за два года вы отобьете все свои вложения. Ваш... Но, есть еще э, проекты, например, я знаю, есть проекты, которые там мойка самообслуживания обошлась там. В 20 миллионов, я знаю, <смех> или там 30 миллионов, или 55 миллионов есть объект, который там обошелся, 8 восемь -по -по постовая мойка. Но это, конечно, бред, понимаете? Для вашего клиента нет разницы, оборудование будет стоить 150 миллионов, или оно будет, это те же самые две консоли, это тот же самый терминал. Химия, она везде одинаковая, насосы высокого давления одинаковые, поэтому нет смысла покупать оборудование за огромные миллиардные деньги, там, я не знаю, и получать тот же самый результат. Ваша задача как предприниматель это купить свой. Да, если вам нужно какой-то освоить бюджет, да, можно там что-то дорогое поставить. А если вам нужно зарабатывать деньги, ставьте. У нас отличное оборудование, и уже наши клиенты в этом убедились. Да, оно хорошо работает. Даже некоторые клиенты, у которых есть, не буду говорить, мойки наших конкурентов, которые к нам потом приходят и говорят: слушайте, пацаны, вот я сейчас думаю, ну вот у меня дорогое оборудование, а как ваше будет работать? Блин, ну честно, пацаны, вы поставили оборудование за 20 миллионов. Вы до сих пор там прошло уже 3 или 4 года, до сих пор его окупаете. У нас вы поставили бы оборудование было бы то же самое только окупили бы его за полтора года а тем более зная в каких местах вы это в самых лучших местах вы его поставили за полгода я думаю вместе с постройкой вы бы все уже окупили так с беларусью сотрудничать да конечно вот мы сегодня у нас отправка была в узбекистан казахстан я уже говорил беларусью мы еще не отправляли но я уверен что мы с вами тоже найдем какое-нибудь решение как отправить тем более это братская республика я думаю там без проблем все, все можно сделать так, расторм... ну, Ростошку это растормошку, наверное. Кто будет решать, сколько, за сколько стоит в Узбекистан? Спасибо. Смотрите сюда. Маленький такой лайфхак вам расскажу. В Узбекистан есть вариант отвести вообще оборудование бесплатно, не проходя расторможку. В общем, если вам это интересно, обратитесь к нашим менеджерам, они все знают. Всю эту схему, как это все можно отправить. Не то, чтобы мы все делаем законно, все хорошо, но можно сделать так, чтобы вы не, короче, не переплачивали лишних денег. Мы можем это вам организовать. Обращайтесь к нам, мы это вам сделаем. Так, у вас на строительство очередь? Да. Если честно, то у нас работает, кто уже с нами работает, они знают. У нас есть начальник отдела строительства, это Рагим. И сейчас у него там работает три или четыре бригады. И все эти три-четыре бригады, они все сейчас заняты. И, к сожалению, нам приходится даже отказываться от объекта. Сейчас мы ищем еще организации, которые готовы с нами работать, потому что Рагим уже не справляется со всеми объектами. Может быть, будем с кем-то договариваться. Так что, если вы занимаетесь строительством моек самообслуживания, обращайтесь к нам, мы с вами можем посотрудничать. Дальше. Добрый вечер, Магомед. Какие полы лучше для МСО? Стоит ли делать деформационные швы? Что а, такое деформационные швы? Это, если я не ошибаюсь, есть клиенты, которые, есть, точнее, объекты. И, может быть, я ошибаюсь, поэтому я не знаю, что такое. Я не строитель. Еще раз скажу. Но если вы имеете в виду это, когда плита просто пилится вот так вот, да, и потом просто она как лопается, эта плита, и она становится, как, как, как вот, я видел такое просто, делается, заливается плита, потом ее просто вот так разрезают, как бы лопают ее, и она становится вот такой формы, чтобы как чаша становится. Если вы это имеете в виду, наверное, лучше сделать. А так у нас изначально мы просто уклон делаем. Если вы это имеете в виду, еще раз повторюсь, я могу не знать, если вы в этом лучше меня разбираетесь, подскажите, я думаю, можете подключиться к нашему эфиру. Я думаю, многие люди вам скажут спасибо, если вы что-то новое внесете в их понимание моек самообслуживания. Да, спасибо большое. У вас есть мойка в Казахстане? Да, у нас есть мойка в Казахстане, она уже работает. Скоро будет уже наш представитель в Казахстане, поэтому вы сможете к нему обратиться, и он полностью будет уже и выезжать на объекты, если вам это нужно, и, в общем... Вот, в общем, у нас будет парень, он будет в Казахстане, у нас будет там шоу-рум, вы сможете туда прийти потрогать оборудование, вы сможете там же докупить комплектующие, если у вас уже есть мойка, вы сможете заказать сервисное обслуживание вашей мойки, так что полностью вот тут вот мы сможем с вами посотрудничать, если вы находитесь в Казахстане. И если вы находитесь на территории Российской Федерации, то э, мы, и у вас есть земля, к примеру, у вас нет денег, и у вас есть земля. Мы сейчас запускаем такую штуку, очень часто к нам обращаются люди, у которых есть деньги, но нет земли, и нет времени искать, заниматься поиском земли. Они готовы войти к вам или 50 на 50, или купить у вас землю, или взять в аренду землю. Даже если у вас город 30 тысяч населения, 20 тысяч населения, 10 тысяч населения, чтобы вы понимали. Если вы из такого маленького города, у вас есть какая-то земля, у вашего знакомого есть земля, мы готовы, и там есть коммуникации, вот это обязательно, то мы готовы брать у вас их в аренду, потому что у нас собралось большое количество, собралось большое количество клиентов, которых, у которых есть деньги, но нет земли. И они готовы брать в аренду и покупать землю в общем в таких небольших городах тоже. Так что обращайтесь, если у вас есть. Так как будет осуществляться гарантийное обслуживание, если мы находимся в Томске. Ой, да, если мы находимся в Томске. Смотрите, мы ставим мойки. У нас парни вот приехали недавно с нягами они поставят. У нас есть во Владивостоке мойки, у нас есть в находке мойки. Смотрите, как это все делается. Вот я уже говорил в начале эфира, что вы просто берете э, сантехника, обычного сантехника. Не надо там какого-то там 7-5 во лбу какого-то мастера брать или там еще. Просто человека, который просто разбирается в сантехнике или электрика. Если это какой-то вопрос по электрике, то электрика. Если какой-то вопрос по сантехнике, то сантехника. Берете этого человека. Даете его номер телефона нам, и мы по телефону с ним решаем, если вдруг это какая-то поломка, мы просто отправим вам запчасть. Если вдруг это срочно, мы отправим вам самолетом за свой счет. Так что не проблема, поверьте, это все решается. Все платы, все оборудование, оно уже давно тысячу раз проверено. Все оборудование миллион раз перепроверено, опробовано, и оно работает все хорошо, качественно. Поэтому от вас что нужно? Когда вам будут монтировать эту мойку, просто э, быть самому э, во время монтажа желательно. И после, как парни уже все смонтируют, наши монтажники. Просто встать, э, послушать, о чем они вам говорят, что они вам рассказывают. Они вас обязательно научат всему, как ремонтировать, как, какие моменты нужно учитывать ну, чтобы мойка работала хорошо без проблем, в общем за какими моментами надо следить, за какими узлами что нужно делать, как как проводить маленькое ТО там всякое ну в общем все что нужно вам объяснят наши монтажники, поэтому будьте просто на месте, когда вам запускают мойку или дайте нам специалиста, нашим монтажникам который все это выслушав поймет о чем ему сказали, что ему сказали и который всегда будет у вас рядом чтобы не получилось так, что сегодня вы запустили мойку, поставили там какую то человека, он завтра будет завтра от вас уехал сбежал там я не знаю и все и дальше уже вы не сможете тогда не будете знать как ремонтировать ваш мойку так у вас есть емкости для воды или мне их покупать нужно а, у меня у нас есть у меня у нас есть емкость для воды и еще такая штука кто еще не видел мы может быть а, я попробую попасть я попрошу наших маркетологов или э, монтажников снять видео, как они паяют эти резервуары. Может быть, они в, в, наш, в нашей сторис уже есть. Поэтому, что вы можете сделать? Э, если вам интересно, мы вам отправим, сколько это стоит. В общем, я сейчас не помню, там куб, кажется, стоит там, от, от 13 тысяч, что ли. Куб стоит. Мы паяем прямо на месте эти резервуары. Поэтому, чем это хорошо? Тем, что это меньше места занимает, очень практично, там до 4-5 до кубов, в общем, мы можем прям резервуар, прям на месте. И вам не нужно, вы можете спокойно строить свою техническую комнату, мы уже приедем и на месте спаяем вот этот резервуар. Вот это тоже очень удобно. И он очень-очень долговечный, там полипропиленовый, вот в общем, стенки из полипропилена. В общем, уже года три мы их ставим, отлично работает, нигде не потекло, ничего, все шикарно, идеально. У вас есть мойка в Сургуте. Я не помню, у нас есть карта на нашем сайте Куга Ваш есть. Или Ваш, как правильно читается, есть карта. Снизу сайта есть карта. И там указаны все мойки, которые нами были установлены. Какие-то мойки там нанесены на карту, каких-то еще может быть нет. Поэтому зайдите на карту, посмотрите. Но, скорее всего, обычно наши маркетологи за этим следят. Скорее всего, там все должно быть на месте. Сайт Кугаваш. И в конце там есть карта. На ней обязательно должны быть все отмечены мойки, где они у нас установлены. Но у нас сейчас, чтобы вы понимали, у нас... Нет сейчас региона, вот мы недавно смотрели, в России нет региона, где нет нашей мойки самообслуживания. Нет вот на всей территории Российской Федерации, кроме Чукотки, или даже там, кажется. Короче, не помню, в общем, на Камчатке точно есть, а вот Чукотка, не знаю, Чукотки скорее всего нет. Но могу тоже ошибаться, мы вот недавно смотрели, практически, по крайней мере, во всех регионах Российской Федерации есть наши мойки самообслуживания. И не только Российской Федерации, кстати. Пользоваться ли зимой пеной или мыть пеной вода? Ну, смотрите как. Если у вас а, не сильно холодный регион, то, в принципе, можно пеной пользоваться вообще без проблем. Если у вас холодный регион, сильно холодный регион, то, скорее всего, лучше сделать, конечно, пена плюс вода. Почему? Потому что а, пенный пистолет, например, когда по очереди пользуются пистолетами, они же закрываются, там есть обратные клапана, они могут замерзнуть. Но, в принципе, мы эту проблему решали. У нас, если я не ошибаюсь, у нас... А, в Питере, в Выборге. Вроде бы там э, мы сделали так, что, в общем, клиент не откручивал эти пенные станции, пен, пенные шланги не откручивал, пенный пистолет тоже не откручивал. И пена шла с пенного пистолета, водяной, вода шла с водяного пистолета. В общем, вроде было так. Так, снимать ли мне пенный пистолет на зиму? Так, я ответил уже, если у вас очень холодный регион, то лучше снимать, но можете обратиться к нашим парням, вот у нас есть начальник цеха, его зовут Максим, он вам подскажет, есть много вариантов, которые уже испробованы, поэтому он вам подскажет, это сервисный номер, звоните, вам ответит Максим, и он вам подскажет, как быть в этой ситуации. Так, а в деревне будет мойка приносить прибыль? Поверьте, и в деревне будет приносить прибыль, если там есть машины, если, конечно, там еще на повозках ездили, то тут, конечно, да, нужно задуматься, а вот если, лучше там открыть баню, например, да, тоже самообслуживание. А если это где-то в деревне, и там есть машины, хотя бы там, я не знаю, там 5-2 тысячи, я не знаю, тысячу населения. И можно еще на проезжей трассе какой-нибудь там. Знаете, вот деревня, а там есть по-любому скраю, откуда машины проезжают. Вот там можете открыть, тогда и деревенские будут туда к вам приезжать, и мимо проезжающие тоже будут к вам заезжать. Так, если остаются... Пятна после осмоса, что это может быть? Если остаются пятна после осмоса, это скорее всего у вас э, или уже забитая мембрана, там пришел ей, короче, этот, или, короче, там есть несколько моментов таких, как правильно подключить осмос. Если неправильно, во-первых, это надо умягчитель ставить, желательно ставить умягчитель перед осмосом. Второе, иногда бывает даже после осмоса вода может быть, оставаться, ну короче, оставаться, потому что вода слишком-слишком-слишком жесткая. И, ну короче, это надо смотреть прямо на месте, почему это происходит. Или скорее всего, даже вот так скажу, у вас может быть подмешивается к обычной воде, а подмешивается, точнее к осматической воде подмешивается обычная вода, может быть такое тоже. Так что это надо прям по месту смотреть. Так, сколько приблизительно денег уйдет на участок земли и подвести к нему коммуникации? Вот тут все зависит от места. Это есть у меня проекты, например, люди говорят, там мне все обошлось в 300 тысяч. Например, да, это вот на, на документы у кого-то уходило и миллион, и полтора миллиона уходило. Так что, поэтому тут средний миллион в общем, уходит на все документы. Подключить газ, подключить воду, канализацию, электричество, все это подключить, в среднем э, один миллион. Вот, вот так мы смотрели, даже в регионах все равно где-то около одного миллиона. Что касается участка, если у вас собственный участок, если вы имеете в виду асфальтирование, асфальтирование, ну там тоже надо смотреть, насколько у вас там бугристый участок, насколько его надо выравнивать, сколько там засыпки надо делать. В общем, эти моменты, это, знаете, это так нельзя посчитать. Это все индивидуально, абсолютно все, абсолютно каждый проект отличается друг от друга. Поэтому тут все надо смотреть уже по факту на месте. Так, вы мне построили, спасибо. Пожалуйста всегда обращайтесь, вообще это очень приятно, когда клиенты обращаются, ну вот честно, я, наверное, как никто другой. Все равно я вот как никто другой, я прям переживаю за каждый свой объект. Я иногда готов вообще не заработать на объекте, даже в минуса уйти, но лишь бы только клиент остался довольным. Вот если честно, может это неправильно, конечно, как предприниматель, это наверное неправильно, но для меня важнее, чтобы всегда клиент, который обратился к нам, даже не то, что клиент, вообще человек, который ко мне обратился, чтобы всегда ушел от меня довольным, чтобы он не не, не таил какое-то зло, обиду на меня. Вот для меня это принципиально важно, поэтому я стараюсь так, чтобы все объекты были хорошо, правильно сделаны. Даже иногда бывает так, что какой-нибудь стандартный объект а нам обходится дороже. Там Мы хотим что-то улучшить, что-то еще сделать, и в результате он нам обходится дороже, чем мы предполагали, что... сколько он нам обойдется. Так, высоко щелочная химия влияет на, лакокрасоч... на лакокраску на автомобиле. Ну, нет, не влияет. Ну, смотрите, например, если это российские автомобили, они в основном без лака бывают сверху. Ну, не в основном бывают без лака просто. Сейчас уже их меньше, конечно, но раньше, по крайней мере, это так было. И, например, если сильно, сильная какая-нибудь там химия, у нас бывало так, что прям полоски на, на кузове, прям были полоски такие от химии. Было такое. Это вот в основном там 14-е какие-то машины там и еще что-то. А так, чтобы химия разъела машину, это надо пипец как постараться. Поэтому нет, конечно, химия не влияет на, на, красоч... на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Химия никак не влияет. Насколько важно наличие аварийных клапанов АВД? Ну, это не особо важно, если честно. Мы практически нигде их не ставим. Очень-очень редко, когда они вообще могут пригодиться. Так, конечно, не повредит. Да? Может быть, мы скоро начнем их ставить. Они, в принципе, недорогие и их можно без проблем ставить. Но я бы не сказал, что это прям пипец... Критично важно, потому что, чтобы вы понимали, в России 98% наверное, процентов моек стоят без аварийных клапанов. Необходимо ли подключиться к городской канализации? А, необходимо, да. Ну почему скажу необходимо? Потому что вывозить. Вот в прошлом эфире, или прошлом, или позапрошлом эфире, а, клиент говорил, что у него на вывоз воды уходит очень много денег. Поэтому, могу так сказать, конечно, желательно сделать, открывать мойку там, где есть уже канализация. Потому что вывозить ее иногда действительно может уходить очень много денег. Вот, поэтому это ну, вообще в идеале, конечно, лучше, как делают многие мои клиенты, у которых нет канализации. Они просто покупают сами эту илососную машину и вывозят. И плюс еще и зарабатывают на этом, потому что они ходят там, я не знаю, в домах выкачивают вот или еще другие мойки выкачивают. Ну, вот так некоторые выходят из ситуации. Так, что лучше ставить, жетоны или наличный? А, конечно, наличный. Жетоны это такая, во-первых, представьте, что такое мойка самообслуживания. Это быстрота. Чем быстрее вы будете обслуживать своего клиента, чем быстрее он приехал, быстро уехал, тем больше денег вы заработаете. А вы зарабатываете именно в тот момент, когда идет пик когда вот, прям, например, был дождь, и вот сейчас сухо, и вот все, начали, пошли машины заезжать. И в этот момент надо сделать так, чтобы все ускорить, как в Макдональдс, да, там все расставляли так, чтобы это все быстро обслуживает всех клиентов. Поэтому здесь то же самое. А тут, представьте, клиенту надо подойти, разменять, взять жетон, он там пока взял этот жетон, закинул жетон там. Плюс еще недовольство клиентов, например, ему нужно там домыть, просто чуть-чуть осталось пены там или еще что-то. А тут ему надо еще 50 рублей закинуть, и, ну, в общем, да, вам как владельцу, наверное, это выгодно, но клиенту... Клиенты очень часто остаются недовольны. Поэтому сейчас практически все наши клиенты используют именно куперники, монетники и вот эквайринги. А жетоны нет уже. Так, лучше э, строить саму или заказывать у специалистов. Ну, я вам так скажу, если вы в этом разбираетесь, то стройте сами, никаких проблем. Если вы в этом не разбираетесь, очень часто бывает так, что клиенты, которые хотят сами построить, чтобы сэкономить деньги, в результате у них выходит все намного дороже. Почему? Объясню. Во-первых, от незнания вы много сделаете ошибок, потому что строительство обычного дома и строительство мойки самообслуживания, это вообще разные вещи. Там есть много своих нюансов, которые мы сами со временем только поняли, со временем изучили. Поэтому, пока вы это все, я вас, это прям гарантированно, пока вы все это изучите, пока вы все это поймете, пока вы там, блин, будете выводить какие-то правила, как правильно это все сделать, там, изучать это все, это будет время, меньше полгода вы точно не потратите. Специалисты же, приехав на объект, там за месяц, за, за два месяца точно стопроцентно запустят вам мойку, и вы уже можете зарабатывать, понимаете? И вот в этом разница получается, во-первых, вам сделают быстрее, во-вторых, когда вы там смету сначала посчитали, и это прям... Железное, я, я вас уверяю, что вы будете не первые, кто сначала сделает смету и такой посмотрит. Да нет, там не обойдется там, раза в три дешевле. Ни хрена. Не обойдется вам в в три дешевле, поверьте, вы столько всего там не учли, что когда вы начнете уже все строить, даже может быть, что это выйдет, и скорее всего, что вам выйдет, это намного дороже. А приехали специалисты, они вам сказали, за пост такая-то сумма, все. Если они вышли сами за эту сумму, все, это их проблема, это никого не касается, они сами за это ответят, понимаете? И плюс скорость, вы уже запустите мойку и уже будете получать прибыль. Какую ответственность несет владелец МСО перед клиентом? А, я не видел, чтобы какую-то ответственность кто-то нес. А, обычно клиент, даже, даже как я раньше делал, у меня была раньше сеть моек, и это была такая проблема, когда клиент приходит, он недовольный там, а вы мне там не помыли, а вот там чуть-чуть вода течет, а вот там что-то какая-то химия, а вот там мне это не нравится. И каждый раз как бы идеально мы не старались ему помыть, как бы мы не подбирали персонал там, в общем, все равно кто-то оставался недовольным, жаловались там еще такое, ну всякое такое было. Когда же пошли мойки самообслуживания, я, я клиентам э, говорил, ну своим клиентам, имеется в виду хозяева мой, я говорю, поставьте еще отдельно такое место, же, место для битья головой. И чтобы он плохо помыл свою машину, пошел головой ударился об стену, там, или что-нибудь еще там. <laughs> Потому что, ну реально, да, а, когда уже человек моет сам свою машину, он уже сам отвечает за все свои действия. А, единственное, конечно, что, за что вы, ну может быть, что будете отвечать, это... Если клиент порезался, к примеру, вообще допустимое давление, ну в Европе, я не знаю, в России еще нет таких законов, но в Европе, например, нельзя больше 120 бар использовать. В России в основном используют там 170, 180, там кто 200, 250 даже бар используют. Поэтому вот тут вот надо быть уже аккуратнее, потому что ну реально это высокое давление, оно может порезать человека там и, и знаете, и прям нехило порезать может, если так что это вот немного опасно. Ну, слава богу, таких случаев пока не было, и э, дай бог, чтобы таких и не было в дальнейшем. В общем, э, так что можете спокойно открывать мойку и спать спокойно вообще. И, кстати... Когда у вас мойка самообслуживания, это прям кайф. Когда у вас мойка самообслуживания, клиенты сами там моются, там железный ящик, ну скроют его, там будет 2000 рублей. Ну хрен с ним, это если когда-то что-то произойдет, не дай бог тоже, конечно, да. Когда у вас мойка обычная, с обычными мойщиками, вы, блин, там, они могут там разбить машину, плохо помыть, подраться с клиентом, там. Короче, в общем, уйма, уйма, ну у кого были мойки обычные, те меня поймут, Это такая боль. А мойка самообслуживания это кайф, вы спите себе спокойно, они сами себе там моются, сами себе там вытираются, деньги головные заносят, в общем спите, а деньги идут, вот это прям реально кайф, вот честно. Так, как работает щетка с пеной и у вас можно ее заказать? Да, у нас есть щетка с пеной, у нас можно ее заказать. Как она реализована, можно посмотреть у нас в Подольске. Это мойка нашего руководителя отдела продаж, который недавно открыл сам себе мойку самообслуживания. И такое отдельно, вот я говорил, он а, мне скидывает такое длинное голосовое сообщение. Но он такой человек сам, несмотря на то, что он менеджер по продажам не сам продажник, да, умеет продавать хорошо. Но он не любитель особо много говорить, а тут он так поблагодарил меня, в общем, за то, что я вообще ему показал этот бизнес, за то, что он открыл этот бизнес, потому что, ну, реально, это очень прибыльный, доходный, пассивный бизнес, который вот сейчас человек работает у нас в офисе, он целыми днями там в офисе находится, мойка сама по себе работает, все, не надо там не присутствовать, не надо там следить за ней, подбирать персонал, ничего не нужно, оно все работает потихоньку и все. Вот у него стоит пена с щеткой. Так, приветствую. Как избавиться от подмеса пены при использовании воды или осмоса? Ну, смотрите, вот тут надо смотреть. Тут бывает много разных вариантов. Вот прям много. Там физика, понимаете? Там, там не то, чтобы вот вы сделали вот такое действие, и все, у вас тогда этого не будет. Нет. Могут все. Есть у нас объект. Например, у нас недавно есть запущенный нами объект где-то месяца четыре. Скажу честно. И вот мы не можем понять. Это объект, который там двухпостовая или трехпостовая мойка. Нет, двухпостовая мойка, да. И вот мы не можем понять, почему пена подмешивается. Вот все сделали, все перепробовали. Мы поставили дополнительно еще на высокая клапана, В общем, все, все равно идет подмес. Ну, клиент сам это делал. Сейчас бригада вот должна скоро на днях к нему выехать и посмотреть, почему это происходит. Там может быть просто физика какая-то. Просто как-то что-то срабатывает не так, и поэтому подмешивается химия. Вот, ну, бывает такое. Да, это такое бывает. Редко, конечно, случается. Это вот Сейчас случилось, вот первый раз, когда вот прям вот такой подмес и не можем решить. Обычно мы быстро это решали и знали, почему это может быть, а тут прям ну, неизвестно. Поэтому сейчас бригада выйдет туда и будет решать эту проблему. Так что вот, это по поводу того, как мы обслуживаем. Чтобы вы понимали, у нас, например, в Уссурийский объект, когда тоже там нужно было что-то переподключить, мы отправили просто с самолетом человека. Вот сейчас в Белой Глине тоже надо было полностью поменять, например, центральный терминал. Конечно, все случается, это оборудование, там может все, что хочет случиться. И вот у нас поехал наш главный электрик, он поехал, полностью все там перебрал, переделал. Даже несмотря на то, что прошел год гарантии. Мы просто поменяли, потому что это был такой очень хороший клиент, которым у нас уже такие очень дружеские отношения с ним сложились. Поэтому мы все это сделали и сделали это все бесплатно. Вот так вот тоже бывает. Что лучше, автошампунь или порошковые моющие средства? Так, порошковые моющие средства, я вам так скажу, они вообще не работают. Если вы хотите, вот этот вопрос, наверное, задает какой-то новичок, потому что если вы в этом бизнесе уже работаете, знаете, что это такое, то я вам скажу, ну если не знаете, просто вам открою, что если... Порошковые, они вообще в России, они не работают, абсолютно, потому что э, это рассчитано на европейскую такую грязь, э, на, ну, короче, в общем, я перепробовал все порошковые химии, вот эти средства, и вообще ни хрена не работают, поэтому даже не старайтесь, поверьте мне. Так, как служит оборудование в Сибири после гарантии? Да никак не обслуживать. Мы объясним вам, как это все делать. Там обслуживать его не нужно. Это не, это очень простое оборудование, на самом деле. Очень простое. Поэтому наши парни, то, что вам расскажут при выезде, например, они установили, смонтировали вам оборудование, то, что они вам рассказали, все, Это вам, вам будет достаточно, чтобы эта мойка работала у вас там, я не знаю, ну, десятки лет точно. Поэтому там нет ничего сложного. И мы всегда на связи, понимаете? Вот чем мы отличаемся от многих наших коллег, Именно тем, что там работает единица, там, например, сам хозяин, он сам и отвечает на звонки, там он сам... Нет, у нас же все отдельно. Да, я больше денег плачу за это, да, у меня больше расходов на это все. Да, конечно. Но зато я знаю, что каждый мой клиент останется доволен и продуктом, и обслуживанием, и сервисом, и отправками. В общем, это все у нас, на все это отдельные люди, отдельно инженера, которые разрабатывают по продукту, работают. отдельно монтажники, отдельно сервисники, отдельно, блин, начальницы холла электрики. Короче, все-все-все вот так, в общем. Поэтому вот, мы решили вот так подойти к этому бизнесу, так, чтобы это было правильно и грамотно. Так, здравствуйте, да, здравствуйте. Если установить помпы на 15 литров в минуту, а по факту использовать их при мощности не более 11 литров в минуту, это увеличит срок, срок эксплуатации оборудования. Да, увеличит. Но вы там и бары уменьшаете, получается, и количество воды уменьшаете. Да, срок работы оборудования вы увеличите, конечно. Ну, обычно так и делается. Там даже кто-то ставит 250-баровый специальный помп, а использует не больше 150 бар, к примеру. И количество воды, соответственно, тоже меньше потребляется, и оборудование служит намного дольше. Да, это есть. Поэтому, вот, а, кстати, это такая штука. Почему мы свое оборудование ставим на мы 180 бар? Да, мы рискуем, да? Для, для нас это невыгодно. Но раз клиент хочет, мы делаем это. Многие наши коллеги, они что делают? Они говорят, вот 120 бар и больше нельзя. Для чего это делается? Для того, чтобы э, оборудование просто дольше прослужило, чтобы лишние нас вы им не звонили. Потому что, конечно, если на помпе написано 200 бар, и она работает э, до самого предела, например, 190-200 бар, конечно, она быстрее выйдет из строя. Поэтому многие стараются там сделать, запустить только 120 бар, и все. Вот так вот. Так, как стать вашим дилером? Нашим дилером, чтобы стать, надо созвониться с нами. И мы должны понять, что вы действительно тот человек, который разбирается в оборудовании, который будет. Поверьте, к сожалению, должен конста констатировать, как правильно, в общем, что люди очень часто оказываются ну, не способны правильно. Почему? Почему, например, мне предлагали продавать как франшиза, да, я не захотел. Почему? Потому что я знаю. я знаю себя, я знаю свою команду, и как они сделают все. Но я не знаю того человека, который находится в регионе, и как он себя поведет. Как... Я не хочу, чтобы мое имя, наша фирма, фирма имя моей фирмы пострадало из-за того, что какой-то человек поведет себя неправильно или ответит. Ну, короче, в общем, я не хочу этого всего, поэтому я очень так э, скрупулезно к этому отношусь. В общем, звоните, пишите, и мы постараемся с вами поработать, в общем, если мы найдем общий язык с вами. Э, в общем, всем всего хорошего. Если у вас есть вопросы, обращайтесь, или наши менеджеры, или просто вам ответят, если вы позвоните, или под этим постом можете задавать вопросы, и мы в следующем прямом эфире на все ваши вопросы ответим более подробно. И счастья вам, здоровья, в общем, удачи и много денег, чтобы вы зарабатывали, чтобы все ваши бизнесы, не только мойки самообслуживания, приносили вам только прибыль и никакой головной боли. Всего наилучшего.